Думаю Опять хе Что А шо А шо так А, меня выгнали, да? Подожди Меня выгнали, да? Понятно <смех> Сука А, в самые принтарениальные активы, так меня выгнали, блять, прикол, прикол. Сука, мне теперь на параде, конечно, хемон трошечки. Блядь. Что у нас тут? Короче, на ранних я нашел щетку. Сейчас. Надо цель само. Сейчас я похожу, чтобы она не кикнула. ⁇ -мо ⁇ ящины по пылесосу, ⁇ -мо а ⁇ цель. Цель, чел. Капец. Да, вы даже не бачите, что тут творить. Пиздец. Тут даже по рюге тут пиздец полный. Сейчас я поеду стану. Ох и Кто? Ебать, я понял сейчас, потому что я дошел в точку. Сейчас я здесь тут остану, но вот тут, а. о, Все, я дошел в точечку. А, мне надо на топ-заправочку, себе сделать. Никому не надо ничего. Починка надо кому-то, не? Ну, не надо так, не надо поехать и дальше забирать все самое Мне надо же все самое Эээ... Скажи, скажу Бе Бенцы, бенцы, во, мне надо бенцы забрать Нес Нес, не кем я Сейчас, пацаны, подожди, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, я заправку возьму как к типа ок, я понял. Давай! Цепи, все жесть, да видите, всякие тут автобусы, жесть. Ну, давай уже, цепи, когда убирайся. На. Все, поехал меня от Бенза взять. Ну я шпенсный взял. Давай, поехали. И за соточку сейчас. Запросто. Чепать. <laughs> Тупо изи лут За сотку. Давай за сотку сейчас буду ебать. Вообще имбо. Я все бачу ребята, не надо, это самое Сейчас все будет, в <с> мою я А ты все механики? Сейчас, подождите, я еще пенс не взял Да давай уже, предлагайся О Спасибо Все, поехали по Бенз. Ебаный жар. Дайте, дайте я по Бенз поеду, алло. Алло. ебай. Где у нас тут Бенз? А, с этой стороны. Тихо. <шиф> киш, киш, киш, киш, киш. Что я один с вами, цей самый, не справлюсь. Сильно... Э... Вы что, прикалываетесь без мазочки, ебан. Куда? <шиф> Все. <св> <св> <св> Вот так вот. Бай, сейчас встану. Вс, заебись. Давай-то, ребята, понеслась кому Ебать, что, и башта. то Я готова. Хупей, подожди. Бай, саш я сильно... На. Ебать, так я сейчас мало брал. Да ты что? <laughs> ебать, я думал, что 50 типа а тут, блядь, я так понял, заправляй по, по 500, я так понял. Репер или филс или что там, тебе надо. Заправ, заебись. Люблю такую хуйню. Сейчас подожди. На. Ебать, пошло дело, ебать. Все такси отбыли. <laughs> Все, мы отбыли таксишку, мы полторы штуки только что, за секи, за пару хвилин отбили Заебись Заебись, люблю такие Тебать, пошло жара Нихуя себе, по 400 лутам нахуй Да и то, подождите, це я сейчас заправлю, я себе починку делал за 50 Сейчас вообще будем засеки за сотку, за 200, вообще изи Тупо изи лут Давай, что хочешь Почини за 100, без проблем, мне не жалко Дожди Держи Изи, тупо изи, лут Следующий Next, who is next? <laughs> Я уже не подожди, <Потапс. laughs> Подождите, так, бенз, сейчас. Филс кар, э, 115 Филс, подождай, филс кар, ебать. <laughs> Держи, тупо, блядь! куда ты поехал, ёбаный рот только одного всего лишился uh, Покупателя Next Who is I, как раз стою так прикольно Мало <laughs> просто кедешка я никогда не успеваю Вот самый самые за хуярый. Ждемо Кто? Шо? <laughs> я блядь так охуяно стою <laughs> <laughs> Кто за... О, ага, Есть Бачу Сейчас подожди 670 Uh, 498, подъезжай uh, Есть, следующий. Эрик, что ты хочешь, поши, кажи. Что надо, что надо. Войсток залутал. Что с... Сики, получается, 3500 тыкеш залутал. Буквально на Изи, ебать. Давайте следующий, Хуиз. Кто, что хочет? Заправь, запросто. Держи. 96, хуярим. 720. Тупо изи easy, easy 500 500 залутали. Дальше стоим нихуя не делаем. Принял совершенно предложение за до 1400. не yeah, тупо на нуле почти был. Ахуясь. <laughs> а я сейчас банк качаю, выкупает, а я Подожди, сейчас это <laughs> сейчас я покажу сикку челик что хочет, походу. Не, не хочешь? Все, отлично, сейчас я покажу. Э, мне просили, что, наверное, так будет. Ой, смотрите, получается, шоу ма. Деньги в банке уже в ICT коинов <coughs> В Прошлый раз я давив, было 10 смелощу Или 2000 х. Так, давайте. А, 6. Э, 553. Держи. пятьсот сейчас еще даю на пятьсот и на 700 к ой на семьсот восемьдесят куинов и все и у нас штука ремка сейчас сейчас сейчас левай стой блять куда Охуеть, охуел жизни ого там точный и сейчас честно такие поедут ли но надо на начальте на чтобы той батальоне вот Uh, пойдет ли сам всё.. Мяс... О, uh, uh, uh, uh... oh, это реально надо, это я даже скажу Спасибо за лайки ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, кому не тяжко очень uh, Дуже..дачнее дя... был. Uh, что там что есть кто-то? Немае, да я делюсь по всем пока что никого нема. Что, есть кто-то еще желающий? О, Фармер. О, здорово Здорово знакомый кто-то а нет, это знакомый ник Фармер, блин, я сгадал, это ж типа, чувачок 165-го бара с моего сервера Я чуть-чуть за него подумал А, блядь, сука Лебать, 5к, за нихуя пей, за... садись Бай, у нас заправки нема Лебать, это реально <laughs> побес, ехай скоро Ага, все, yeah, я его куплю сейчас. Том. Блять, я хочу словить. Сука. Блять. О, сука. Сука, пиздец. Я нихуя, нихуя, нихуя, блять. Сука, пизда, да, тикай, ка тика, тикай, тика, блять, тика, блять, тикать.